25 рублей – разовая поездка, 23 рубля – через такую транспортную карту, 15 рублей – если купить проездной на месяц. Именно такой станет цена за проезд на общественном городском транспорте уже с 18 апреля. Соответствующее постановление было опубликовано 7 апреля Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. В документе подчеркивается, что решение о повышении тарифов на перевозку в общественном транспорте столицы республики вступит в силу через 10 дней. Повышение стоимости проезда объяснили высокими ценами на топливо, электричество и запчасти. Кроме этого, перевозчики хотят обновить автопарк. Наша съемочная группа узнала, как отреагировали казанцы на поднятие цен. Как, как, как? Никак. Не ездить вы тоже не будешь. Наверное, это несправедливо, потому что... Мы люди, допустим, мы не получаем пока еще ни стипендию, ни зарплату и не всегда способны оплатить проезд. Ну, наверное, надо. Государство так надо. Отрицательно. Все-таки э -э, у людей, значит, соответственно, меньше денег на то, чтобы потратить их кому-нибудь, э на что-нибудь. Но понимаю, с другой стороны, что это неизбежность. Цены растут. Все повышается. Мнения разделились. Для многих повышение цен стало серьезной проблемой. Но и нашлись люди, которые относятся к изменениям равнодушно. Закон есть закон, и горожанам придется платить фиксированную цену за проезд или выбирать для себя альтернативные виды передвижения. Олеся Чеботарева, Максим Матвеев, Универньюс.